Всем привет дорогие друзья, вы на канале Samsung Просто. Сегодня видосик простецкий, как добавить или сделать черные темы в любых приложениях. Да? Вот есть приложения, в которых черные темы, допустим, поставить невозможно. Ну, к примеру, вот это вот Samsung Здоровье Монитор. Вы, на нем, ну, невозможно поставить. Я вам сейчас продемонстрирую. У меня пока стоит белый. Мы с вами идем в дисплей и ставим темные темы. Все. Вот у меня темная тема. Она везде. Даже вот YouTube у меня сейчас раз, сразу темная тема. Uh, VR тоже темная тема. Viber тоже темная тема. Везде включается автоматом темная тема. А вот в этом приложении, ну, никак. Все. Бесполезно. Темная тема ставится не хочет. Но <coughs> мы ее можем поставить самостоятельно. Что мы значит с вами делаем? Для этого нам нужно пройти в настройки. Идем в настройки. А здесь нам нужны параметры разработчика. Если вы еще их не включали никогда, тогда заходите в сведения о телефоне, сведения о ПО и номер сборки. Вот так вот нажимаете. Пока у вас здесь не появится надпись режим разработчика включен. Все. У меня он уже включен, поэтому не требуется. Выходим обратно. Вот они параметры разработчика. Мы их с вами включили. И идем практически в самый низ. Нам нужно найти принудительное, принудительное включение. Сейчас мы его с вами найдем. Где же он у нас? Вот, принудительное включение ночного режима. Включили, вышли. Теперь приложение, с которое мы с вами пробовали, вот так с кэша его выкинули. Теперь включили. И смотрите, черный режим, темная тема в нем есть. И будут темные темы абсолютно везде, даже в те приложения, которые его в принципе не поддерживают, как я уже сказал. Будет однозначно все работать прекрасно, без каких-либо проблем. Вот так, сразу хочу сказать, что после перезагрузки данную процедуру надо будет повторять, опять включать все по новой.